Два слова хочу сказать по тому, что услышал в докладе министра обороны. Буквально несколько замечаний. Прежде всего, конечно, хочу поблагодарить министра за содержательный доклад, который дает возможность оценить и состояние вооруженных сил, и дает ясное понимание перспектив развития армии и флота. Это очень важно, и это первое условие необходимое для решения всех проблем, которые перед нами в этой сфере стоят повторяю задачи масштабные, я сейчас не буду их все перечислять назад возвращаться к докладу министра обороны это касается и развития стратегических сил и соотношения различных составляющих вооруженных сил я остановлюсь на вещах которые на первый взгляд не являются первостепенными тем не менее полагаю они являются важными Прежде всего, это состояние законности, соблюдение законности вооруженных сил. Министр обороны достаточно подробно и в критическом ключе освещал эту проблему. Но вы сегодня еще, я посмотрел по плану, должны заслушать сообщение заместителя генерального прокурора, главного военного прокурора. И вот он вам там скажет, что происходит на самом деле. Значит, хочу обратить внимание, уважаемые товарищи, генералы-офицеры, и на необходимость полного исключения коммерциализации вооруженных сил, на необходимость полного исключения использования материальной базы вооруженных сил при, для решения каких-то коммерческих задач, не имеющих ничего общего. С деятельностью, с деятельностью самих вооруженных сил и с теми задачами, которые поставлены народом России перед Министерством обороны. Вот это первое. Второе, на что хотела бы обратить внимание, это, да, и в этой связи хочу сказать, что проверки Генеральной прокуратуры, Военной прокуратуры, конечно же, будут продолжены. Это касается и соблюдения законности вообще. Неуставных отношений в армии, соблюдение закона, законов, которые функционируют в этой сфере. Что касается неуставных отношений. <клышлен> не считаю ее маловажной проблемой. Потому что э, ясно, здесь министр говорил о том, что есть какие-то недоброжелательные источники информации. Да, такое было, есть и всегда будет. <клышлен> Но есть и почва для.. Э, Критики в адрес вооруженных сил по этому направлению. В этой связи, вот на что я бы хотел обратить внимание: младший командный состав, о котором сказал министр. Конечно, сержанты должны быть и учителями, и воспитателями, но в докладе вместе с тем прозвучало и другое: что, к сожалению, пока не удается обеспечить должного качества и подготовки этого набора и подготовки этого младшего командного состава. И, безусловно, это правильное направление. По этому направлению нужно идти. Нужно на обеспечить набор необходимых нужных людей. И их самих еще подготовить нужно. Но сегодня кое-где нужно вернуть офицеров в казармы. Я не говорю, что везде они отсутствуют. Но в очень многих частях и подразделениях их просто там нет. Это вот текущая жизнь вооруженных сил. И вы знаете об этом. Прошу вас обратить на это внимание. Значит, что касается военных кафедр, нужно самым тщательным образом проинформировать общественность, Самым тщательным образом. Во всех деталях люди должны знать, с какого года что их ожидает. И тогда не будет никаких претензий. Тогда люди поймут логику принимаемых вами решений. И в рамках этой логики будут выстраивать свою собственную жизнь и планировать э Свою, э, свою собственную судьбу и в отношениях с вооруженными силами и что касается образования, получения образования и так далее Значит, теперь по поводу того что было сказано э, начальником генерального штаба считаю что Юрий Николаевич прав мы действительно наблюдаем и не только военные об этом говорят определенный разрыв между, э, между потребностями вооруженных сил и э, тенденциями развития в оборонных отраслях промышленности и я, конечно, на этот счет подумаю, мы вместе с представителем правительства предложим соответствующее решение. Спасибо.